Это красивейший сорт смотрите какой куст пышный просто бесподобный он цветет вовсю вот, смотрите какая красота созревает он у нас начинает созревать от белого цвета сейчас вам покажу вот смотрите он сначала становится белый потом становится с фиолетовыми такими полосками с одной стороны потом становится фиолетовым с фиолетового переходит на Желтый, с желтого переходит на оранжевый и с оранжевого уже становится полностью красным. Кустик очень компактный, очень красивый. Сорт просто бесподобный. Смотрите какой. Вот еще у меня один кустик такой. Просто бесподобно. Красота неимоверная. Такие кустики, они компактные, приземистые их не нужно формировать этот куст очень насыщенный цветами разноцветный смотрится просто бесподобно вкус у него сладковатый пряный срок созревания у такого перца от 85 до 100 дней этот перчик у нас не очень острый острота у него от двух с половиной тысяч скобелей до восьми тысяч подходит для салатов для консервации можете закатывать его просто бесподобный перец Смотрите, сколько цветов у него он цветет вовсю красота бесподобный перчик этот перчик можно мариновать можно солить можно сушить вы можете с него делать э, порошок он очень очень насыщенный вкус у него просто бесподобный и запах Самое главное, что это многолетний куст. Вы можете его выращивать много-много лет у себя на подоконнике. Вот посмотрите, как он растет. Вот маленький стволик. Вот у меня был подвязанный. Вначале падал. Вот видите, какой ствол всего. Вот я его подвязывал здесь. Теперь он ствол стал намного раз толще. Вот высота ствола. Ну, сантиметра 4, наверное, высоту. И вот пошло разветвление у него. Вот он стал таким у нас. Видите? Просто суперский. И это такой же точно вот рядышком. Видите, прямо внутри у него стрички. Вот, если посмотреть на него, гляньте, какой он. он весь в стричках. Стрички начинают созревать в верхнем ярусе. И потом постепенно, постепенно созревает и нижние. Бесподобный для выращивания на подоконнике. Просто незаменимый. И очень и очень красивый. Посмотрите, разве это не Красота. Так что советую вам такой перчик выращивать себе дома, и пусть он радует ваш глаз.